Всем привет! Сегодня будем продолжать тему ремонта автомобиля своими руками. И сегодня поговорим о мелкой диагностике ходовой. То есть, рано или поздно все водители сталкиваются с тем, что у них начинает что-то стучать спереди на небольшой скорости, на мелких кочках. Какой-то такой мерзенький звук. В общем-то, во всех случаев это вот такого вот рода... Стойка стабилизатора, которая установлена спереди, она нам дает возврат руля и устраняет лишний крен автомобиля при каких-то поворотах. Тарабадит она, как правило, на мелких кочках, на маленькой скорости. На большой скорости, но ну, мы ее, скорее всего, просто не слышим. Как определить, что стойка у нас накрылась? Берем автомобиль и раскачиваем его. Вот этот замечательный звук означает то, что шаровые настойки, ну вот у нас явно слышно это с правой стороны, шаровые настойки вышли из строя и болтаются в самом теле. Ну, сейчас у нас есть автомобиль Ford Mondeo, какое то поколение? Третье. Третьего поколения, и сейчас мы на нем покажем, как это сделать, не имея, собственно, ямы, имея немножко инструмента, нежелание отдавать денег сервису и домкрат. И свободного времени. И чуть-чуть свободного времени. Вот, стойка стабилизатора находится вот здесь. Соединяет она всегда э, стойку амортизационную и тягу стабилизатора. Собственно, на этом она и работает. Для того, чтобы ее открутить, ну, снять, я думаю, нам будет чуть проще, чем поставить. Сейчас посмотрим. На всех э, стойках Производитель нам всегда помогает в откручивании. Это может быть либо шестигранник или звезда в самом пальце, как в нашем случае. Либо может быть распил под ключ в теле пальца, ну, с обратной стороны, который крутится. Ну, у нас шестигранник. Сейчас попробуем сорвать и, фиксируя шестигранником, выкрутить две шаровые стойки стабилизатора. Думаю, сорвать у нас должно получиться. Все достаточно легко. Причем, учитывая, что сейчас машина поднята на одну сторону, на одно колесо, стойка стабилизатора, она имеет в виду, что она у нас сейчас в натянутом состоянии. Это, конечно, нам чуть-чуть усложнит вопрос при установке ее обратно. Да, в общем-то, и при снятии. Но все равно это, мы напоминаем, что это ленивый метод, поэтому делаем так. Но опасайтесь, она может стрельнуть куда-нибудь недалеко по пальцам будет больно и неприятно. Вот мы добрались до правой стойки, левой мы поменяли уже, вот вправо мы нашли собственно причину работы. В ней слышен стук легкий хруст и то, что она не должна делать. При всем при том, что пыльник пыльники у нее в общем-то целые, но ну, она с работала. отработала. Стойки всегда меняются парой. Вот мы берем новую, у нее достаточно жестко ходит шаровая с одной и с другой стороны и откручиваем, от... ставим на место, затягиваем, ставим колесо. Мы закончили выполнять работы а, с перекурами, перерывами, отъездами в другие магазины с выпиванием кофе и так далее. У нас эта работа заняла долго но без этого всего это максимум не знаю час делов по результату в багажнике что-то трусится но спереди звука этого уже нету собственно все.